Показать вам, насколько здесь все перспективно, оперативно, насколько здесь масштабно и красиво. Здесь начались уже отделочные работы внутренних помещений. Там, посмотрите, уже заливается последний этаж, микрорайон Хоста. Очень перспективный район, в котором планируется возведение новой марины, парковки для яхт где у нас сверху хост и планируется строительство нового гольф-клуба. Очень классный, перспективный, обалденный проект. Не имеет аналога в городе Сочи. Обожаю, люблю его, ценю. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Сочи и ДВ. Здравствуйте, друзья. Многие из вас наверняка ждали долгожданное видео по отчетности строительных работ на гостиничном комплексе Виндом. Я сегодня приехал сюда именно по этому поводу, чтобы показать вам, насколько здесь все перспективно, оперативно, насколько здесь масштабно и красиво. Я прежде всего хочу поздравить всех тех, кто уже стал собственником, вошел в данный проект. Ваш капитал просто несоизмеримо ни с чем срастет здесь мы вошли с вами по очень хорошим классным выгодным ценам, кстати еще одна новость, стартовали продажи 6 и 7 этажа второго корпуса, уже от 560 тысяч рублей за квадратный метр, в данном корпусе есть очень классное ликвидное предложение, не знаю на какой момент выйдет это видео, но 25 квадратных метров, номер с видом на предгорье, на бассейн об этом сейчас чуть-чуть попозже. 14 миллионов 600 тысяч. Это очень классная ликвидная стоимость. Тем, кому интересно, обращайтесь. Проходят ипотеки абсолютно всех банков. Получена аккредитация банка открытия. То есть здесь вся сумма кладется на искру счет. Я напоминаю, полная сумма в договоре. Ну и здесь уже я вам точно могу сказать, здесь начались уже отделочные работы внутренних помещений. А там, посмотрите, уже заливается последний этаж. И не тормозя ход строительных работ, с нижнего этажа уже выполнено остекление до восьмого этажа. Сейчас, увидите на крышу закидываются уже опалубки и заливается последний, заключительный этаж. Утвержден генплан, друзья. Всем, кому интересно, обратитесь, напишите, мы вам вышлем информацию. Согласованный дизайн проекта общедомовых территорий. У нас заполняется проект, я уже, наверное, об этом говорил, между двумя корпусами здесь будет располагаться внизу открытый подогреваемый бассейн. Кстати, посмотрите, даже газон уже выстилают. Видите? То есть там будет бассейн один, и как я говорил, выше, возле второго корпуса, там будет сверху еще один открытый подогреваемый Infinity бассейн. Эта информация уже есть у нас на руках. Бассейн разместили на генпланах, поэтому кому интересно, напишите, мы вышлем вам подробную информацию. Ну и еще раз хочу поздравить всех тех, кто стал собственником данного гостиничного комплекса. Я напомню, это... Первый гостиничный комплекс, который строится по федеральному закону 214. Топовым застройщиком вообще, в принципе, Российской Федерации. Это федеральный застройщик компании «Еврострой». Вот, скорейшие сроки сдачи у нас этот корпус запускается уже в апреле следующего года. Тот корпус, мы видим, что он идет уже с опережением. Поэтому, я думаю, до конца следующего года, в принципе, можно полагать, что он также запустится в работу. Вот, друзья. Оперативное видео для вас. Я сейчас еще обеду э, комплекс, поближе покажу вам второй корпус тем, кому будет интересно, чтобы сразу могли понимать, какие видовые характеристики выходят из каждых номеров. Но вообще я хочу сказать, что здесь все максимально зелено. Круто, классно. Это у нас микрорайон Хоста. Очень перспективный район, в котором планируется возведение новой марины, парковки для яхт где у нас сверху хост и планируется строительство нового гольф-клуба. Кстати, сегодня общался также с представителем застройщика. Можете увидеть вот эту вот всю территорию. То есть уже точно сказали, что будет облагораживаться пеший проход к морю, который, я напомню, составляет здесь 600 метров всего лишь от данного гостиничного комплекса по прямой, без каких-либо подъемов и спусков. И у данного комплекса будет в аренде свой пляж. Вы знаете, что данный застройщик строит еще у нас альтернативный другой комплекс, но там просто будут апартаменты, называется он Гранд Марина. У Гранд Марина тоже есть информация, они берут в аренду для них для этого комплекса отдельный пляж, то есть у этого и того комплекса будут свои пляжи. По Гранд Марине обязательно, если кому-то интересно для жизни, для собственного капитала вложения, просто сохранения средств, также обращайтесь, есть очень хорошие предложения для вас. Ну и, конечно же, Гранд Отель Windom Сочи, 5 звезд. Лучшая инвестиция на данный момент в большом городе Сочи. В третий раз поздравляю всех тех, кто приобрел. А те, кто только рассматривает, не медлите, пишите. Сделаем самые лучшие цены, самый лучший апартамент. И будете максимально счастливы. С вами Виталий, компания Сочи ИДВ. Объезжаем комплекс, встречаемся вверху, где планируется второй инфинити-бассейн. Так, ну и что, вот я вверху участка, чтобы поближе показать вам второй корпус строящийся. Компании Windom 5 звезд. Вот здесь, наверное, будет максимально правильно вставить рендеры. То есть, где будет располагаться бассейн Infinity подогреваемый. Входная группа помещений, лифты и лестница Сюда будет сопровождать гостей на второй этаж. Будете купаться, плавать с видом на море. Потому что, ну, если сюда чуть-чуть спуститься, влево посмотреть, там вид на море. Такая внутренняя часть двора. Внутри будет здесь также а, фонтан. Здесь, смотрите, также с этой стороны полностью сделано уже остекление до 7-8 этажа. Вот заключительный этаж, вот этот паребрик получается, крыши кровли. Это уже заключительная стадия монолитных работ данного корпуса. Вот, поэтому, друзья, обращайтесь. Очень классный, перспективный, обалденный проект, не имеет аналога в городе Сочи. Обожаю, люблю его, ценю. И в четвертый раз поздравляю всех собственников. Ну а те, кто только думает, обращайтесь. Это ваша возможность войти в ликвидный классный объект, который увеличит, во-первых, капитализацию. А во-вторых, если вы смотрите под пассивный доход, скорейшие сроки сдачи объекта и начало пассивного дохода, безбедной старости, вашей пенсии, обучения внуков, детей. В общем, все мечты сбываются с компанией Сочи ЮДВ. До новых встреч!